Гель моделирующий для нижней трети лица серия селектив когда нам нужно оказать хороший липолитический, лимфодренажный, то есть противоотечный эффект, укрепить и хорошо увлажнить кожу, скорректировать овал. И работает он естественно в основном вот в этой зоне. Здесь антицеллюлитные компоненты, они сочетаются с сосудоукрепляющими. Из Таких вот антицеллюлитных, липолитических компонентов здесь находится в составе фукус, лимон, гуарана в виде экстрактов, едированный гидролизат протеина кукурузы. Из сосудоукрепляющих компонентов здесь находится конский каштан, троксирутин, здесь находятся экстракты красного винограда, гречихи, плюща. Кроме того, здесь находится кофеин, здесь находится л-карнитин, и немножечко ментиллактата, который придает такое ощущение свежести. Как лучше всего использовать данный гель? Его в домашнем уходе рекомендуется наносить массажными движениями, то есть сделать себе маленький такой короткий лимфодренаж. И если мы используем в профессиональных процедурах, то мы будем использовать чаще всего этот гель в сочетании с другими средствами в процедурах микротоковой терапии или вводить его, например, ультразвуком. Когда мы хотим дома один или два раза в день нанести на нижнюю треть вот этот гель, то мы должны сделать небольшой лимфодренаж. Ну, можем просто, конечно, намазать, но если мы сделаем лимфодренаж, он будет еще два раза эффективнее. Для начала мы прокачиваем регионарные лимфоузлы таким вот движением. Минимум 5 раз, а лучше 15. После этого мы дренируем зону шеи. Можем продренировать и заднюю поверхность шеи таким образом. После этого мы дренируем среднюю треть, захватывая область околоушных лимфоузлов. И так как у нас данный гель может нанесен быть от скул и вниз по шее, а на верхнюю треть мы можем нанести какое-то другое средство, то мы проработаем заодно и остальные части лица. То есть мы проработаем зону вокруг глаз, Проработаем зону лба, обязательно спускаясь через лимфатические узлы регионарные. И в конце, то есть мы в обратную сторону прошлись, и снова будем наши регионарные, самые крупные подключичные и надключичные лимфоузлы прорабатывать. И таким образом мы минутчик 5 потратим и улучшим состояние кожи, овала, снимем отечность и взбодрим кожу таким вот коротким лимфодренажем. Таким образом гель, моделирующий для нижней трети лица, может использоваться и в домашнем, и в профессиональном уходе.